Коронавирус стал жесток не только к легким, но и к умам людей, сидящих в интернете. Мне страшно лицезреть, насколько хлестко бронят друг друга взрослые и дети. Я в комментарии хочу вернуть галантность в эти дуэли, учиненные болезнью. Мы уберем из них нахальство, вырвем наглость и превратим в высокую поэзию. Ух, жаркая штука видеоблогинг. Как вы уже поняли, сейчас мы возьмем срачи в комментариях и превратим их в высокую поэзию. Я думаю, будет очень классно. Точнее, нет, сейчас будет гениально. Меня зовут Рома Гений. Погнали! Итак, первый наш срач под видео Зеленского, в котором он рассказывает, какие меры Украина будет принимать, чтобы коронавирус не распространялся. Вот вам один из разговоров. Итак, Зеленский красавчик. Первый же комментарий. Отц... Отца бы у него. И тут человек просто внедрился в разговор и говорит, а вот тубиков выпустят, посмотрим, какой он классный. Тубики, как я тоже не сразу понял, это больные туберкулезом. Просто у нас закрывают некоторые больницы, и теперь негде держать людей больных туберкулезом. Это прям Эрих Мария Ремарк на улицах у нас тут, елки-палки. И вирус, который косит людей, и, и туберкулез, туберкулез, что это не вирус? Короче, Неважно. И человек, который написал самый первый комментарий, написал своему неприятелю, отцепьешь ты. Какая красота. Просто культура общения. Прерёть. Ладно, окей. Зеленский красавчик. Открутил бы у него. А вот Тубиков выпустят. Открутёшь ты. Давайте сделаем из этого высокую поэзию. Великий государь озвучивал решение, что среди знати вызывали разночтение. Айда Зеленский, Айда сукин сын, я до пожара в сердце солидарен с ним. Так сладко дифирамбы, сударь, вы поете, как жаждете устами слиться с его плотью. Вот страждущий народ туберкулезом выйдет в свет. Узрим тогда! Горазд ли батюшка наш президент? Я попрошу, милейший, как то не печально, вам предстоит кого-то ублажать орально. Конец беседы вдруг пришел на том. Помещики и дама и остались при своем. Для разогрева неплохо. Поехали дальше. Люди, очнитесь. Читайте научные статьи, а не СМИ. Коронавирус – это ничто. Хотелось бы знать, в каких научных статьях такое пишется. Онко, сердечно-сосудистые и прочее забирают намного больше жизней. Вам дан мозг. Применяйте. У этого, кстати, комментария 569 лайков. То есть, как бы очень много людей, согласны с этой точкой зрения. Пишет Дарья Люди тупые и не понимают. На что пишет некая Ксюкририев. Да уж, тупая Швейцария, Испания, Италия. Именно поэтому. К этому ввела штрафы на нахождение на улице. Зато мы, умные, будем месяца два потом сидеть без работы, потому что такие беспечные. У вас есть родственники в больнице? Вот сходите туда и посмейтесь, потому что смех продлевает жизнь. В больницах это как никогда полезно». Дарья пишет И в вашем тоже тупом комментарии не нуждалась. Спасибо. Так отсекла просто Дарья Ксюшу. А Ксюша ей говорит, все тупые. А одна нашлась прям овца. Я просто не понимаю, почему, почему она употребила это слово. Прям такая умная, вот прям овца. Что? Ладно, сделаем из этого поэзию. Зеленский снова учинил раздоры. В чинах высоких забурлили ссоры. Читайте, люди, вы научные трактаты. В газетах о недуге мало правды. Что толку нам страшиться той чумы, Когда все гибнут от холеры и хандры? Напрасно Бог вас наделил рассудком, Коль стоя среди волков вы страшитесь утки. Тут вывод прост. К несчастью он зловещий. Народ он есть народ. Умом не блещет. Это смешно. Неужто европейские державы, дающие отпор такой чуме, не правы? Но то ли мы, умны, бездумно и опасно, продолжим улицами сутками скитаться? Судьба будет щедра на изощренность мести. Она велит нам месяца не домогать в поместьях. Молитесь за родных, чтобы не хворали, а то до смеха будет вам едва ли. Ваш аргумент, как тот народ, он недалекий малость и буду откровенно вот уж в нем я не нуждалась вы как в той притче про волков и пастуха веру утратившая умная овца но как мы помним сказ закончился бедою как жаль что стало быть вам умною овцою хорошо мы разогнались погнали дальше. Ух, вроде неплохо. Как вам? Пишите в комментариях. Давайте немножко отвлечемся от коронавируса. У меня, кстати, есть еще классный срач по поводу того, что Роналду купил себе остров, чтобы переждать карантин. Но давайте оставим его на сладенькое. Короче, это не совсем срач, это переписка, но в каком-то смысле это ссора, которая, я тут вижу, датирована 2011 годом. Давайте почитаем. Знаешь, я вообще-то любила тебя. Ровно 83 дня. А все остальное время ты мне просто нравился. Я в тебя влюбилась потому, что ты решаешь мне дома, Машку по математике. И потому, что ты в озере чуть не утонул 8 лет. А? Ребята, это просто лайфхак в мире пикапа. Если вам нравится женщина, понятно, что нужно решать ей математику, это очевидно, по-моему, было и до этого. Но просто, каким-то образом, берете озеро, берете эту женщину, себя, тоните в этом озере, но не до конца. Все, и она будет готова вам вот такие катать сообщения в момент обиды. А это, кстати говоря, говорит об искренних чувствах. Продолжим. И вообще, ты особенный, хороший, умный хороший человек. И если мальчик математику понимает и мне помог, то он хороший человек. Вот! Я верю в то, что у детей есть какое-то прозрачное понимание мира, которое потом портится с возрастом. И вот она, ребята, росинка, священный грааль. Вот как определить хорошего человека. Ну извините, пожалуйста, что я такая и не умею килограммы в граммы переводить. Вот это проблема у людей. Я бы, честно говоря, с таким просто не разговаривал. Все же твои подруги вокруг гении и килограммы в граммы переводят, да? И вообще сейчас мои слезы по клавиатуре капают кап-кап-кап слышишь напиши себе на бумажке прощайте и можешь ее в смысле бумажку сожрать ты с катюшей уже на каток ходил да ты уже определись а то то со мной то с катюшей Ну и вообще ходи дальше знай что это мое последнее сообщение тебе разойдемся без скандалов прощай чао такая у меня судьба и вообще цветок который ты мне подарил кот сожрать. Ответ убил. Чувак пишет. Я в зомби-ферму играю в Каждое слово, каждая буковка, каждый знак восклицания, коих здесь немало. Это шедевр. Давайте сделаем из этого высокую поэзию. Я ночи 83 Любила вас, что мочи А остальные дни Вы были мне милы, но не могу сказать О чувствах больших Меня пленил в вас добрый человек Манил талант к наукам точным Как подчиняли дно озер и рек Совсем мальчишкою В сражении одиночном Простите право, я грешна Не следующая в веса величинах Но каждая ли госпожа Что вам известно, в этом чинно. В этом письме Размытые буквы от того, что их умыли слезы от досады. На свертке имя можете писать мое и проживать этот листок глотая жадно. Пусть ваше сердце выберет одну, меня или за знобу Катерину, или катитесь где подальше по катку, которую вы облюбовали дивно. Это последнее мое письмо в ваш дом. Расстанемся без распри и скандала. И знайте, иностранный ваш цветок, как кости нашей страсти. Кошка обглодала. Я складываю свой Пасьянс, низкий поклон и реверанс. Вот так. Фух, надо же страсть. Поехали дальше. Ребята, а вот те люди, которых я нарисовал. Почему? Потому что я рисую авторов своих комментариев. Через время после того, как я выпускаю видео, я случайным образом выбираю один комментарий и рисую его автора. Ну, после этого, пощу здесь в сообществе, так что плюс к этому, нажимаете, естественно, колокольчик, чтобы не пропустить свой портрет. Также, если у вас есть время, пишите субтитры, чтобы эти ролики могли смотреть люди с проблемами слуха. Поехали дальше. Тут у нас переписка в приложении знакомств, в их переписке, якобы, выясняется, что же Женщина, девушка хочет кого-то богатого, толстосума, так сказать. Пишет чувак, не все богатые жарят так же, как и денег имеют. Держу в курсе, сейчас бы мне хватило только денег. Жизнь едет неплохо, да типа все в порядке, для нее денег бы не помешало только. Пишет парень дальше, за сколько вот бы ты отстала дяде? Своему бесплатно, родня же. Сделаем из этого высокую поэзию. Не каждый буржуа любить способен так же, как утолщать деньгами свой иной бумажник. И ежели такое было неизвестно вам, примите это мое сведение, мадам. Ласки и нежности нужны навряд ли мне, меня банкноты бы устроили вполне. И возражая аргументу вашему, скажу, что в остальном все в жизни схвачено. Тогда ответьте, сколько по оплате вы взяли бы за губы в брюках дяди? Пардон, вы за кого имеете меня? Нисколько. Он же мне родня. <плодисменты> По-моему, хорошо. Идем дальше. Так вот, по поводу крестьяну Роналду, который купил целый остров и останется на нем вместе с семьей до окончания пандемии коронавируса. Ну, это прекрасная идея. Где же он был раньше с этой идеей? елки палки Я же три дня карантина потерял, а мог, в принципе, на собственном острове позагорать. Вот так. Смотрим комментарий. Пишет человек. Я вот сейчас ему набрал, себе зовет на остров. Думаю, полететь, что как ему пришел в голову вообще этот комментарий. На что пишет ему Дмитрий. Артем, ты мак Максимум бомжихи воды в бутылку набрать можешь и садиться на нее по На что Артем ему отвечает: Ты уже заразился коронавирусом? Что такое агрессивно? Вот это кстати прям хороший комментарий. Очень мило, по-моему. Дмитрий пишет: Артем, ты фамилию свою неправильно написал: там надо две буквы местами поменять. А фамилия Аланов. Сделаем же из этого высокую поэзию. Сеньор Роналду не нашел шагов полезней, чем остров покупать и избегать болезней. Такой поступок бодро, что галопом, трезвон рождая, обскакал Европу. Мы обменялись письмами с Роналду, и, опуская жанр эпистолярный, он звал, подобно пушечному залпу, совместно издавать с ним звон бокальный. «Простите за мой тон, нескромный, но обменяться можете вы только кувшинами с юродивой бездомной и восседать на них на дне помойки». «Вы чего же, барин, так нахальный? Возможно, хворь вас все же одолела. Я знатный кавалер Артем Аланов. Не потерплю такого беспредела. В вашем роду в фамилии ошибка. Две буквы стоит только поменять, и сразу станет всем яснее ошибка. На остров вас бы в одиночку отправлять». Вот так, я надеюсь, вам понравилось, по-моему, получилось довольно красиво, мы исправили гнусную речь этих задир, и все получилось классно, красиво, если вам понравилось, ставьте лайк этому видео, чтобы его увидело больше людей, и, конечно, не забывайте, что ролики выходят каждую неделю, поэтому подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы их точно не пропустить. Ребята, сейчас карантин, расслабляемся, помните, как в школе, У -у -у, можно ничего не делать, супер, отнеситесь к этому так, получайте удовольствие, пока.